Добрый день! С вами канал Кухни Сайтов. И сегодня такая небольшая, коротенькая тема. Как создать точку восстановления системы. Это бывает необходимо перед тем, как вы добавляете какие-то программы. Или напротив, удаляете какие-то программы, драйвера с компьютера. Чтобы у вас что-нибудь не сломалось у Windows, и вы могли бы всегда вернуться точки с которой начались изменения нехорошие и создается точка восстановления итак как это сделать давайте пойдем в меню пуск и нажмем правой кнопкой мыши на кнопочку так здесь у нас команда система заходим сюда защита системы открываем вот, и у нас открывается такая вкладочка о защите. Обычно защищается локальный диск С, то есть включаются именно на нем точки восстановления, а дополнительные диски в отключенном состоянии. Итак, создаем точку восстановления при помощи может быть сначала настроен и локальный диск C настроить. У нас здесь защита включена, здесь используется 4 гигабайта памяти. Окей. Okay. Так, и что у нас здесь в данном случае? Если мы нажмем кнопочку «Создать», то у нас э, и ведем сюда название точки, э, ради которой мы создаем эту точку восстановления. Ну, например, что-то мы устанавливаем, какую-нибудь программу. Установка и какой-нибудь программы создать, и у нас начнется создание точки восстановления. Предположим, вы создали точку восстановления. И теперь вам надо восстановить систему. Вдруг, после того, как вы установили программку, у вас что-то не пошло. Как восстанавливается система? Опять же, заходим в свойства системы «Восстановить». Далее. вот Здесь вы выбираете, из какой точки надо будет восстановить систему. И после того, как вы выберете, предположим, вот эту точку, вам предложат уже «Далее» пройти и э, нажимаете «Ок», и у вас система возвращается э, в э, то состояние до изменений, когда она у вас нормально работала. Ну, я этого делать не буду, поскольку у меня все нормально работает. Ну а вы теперь знаете, как создать точку восстановления, как восстановить систему из точки восстановления, созданной ранее. Ну все, всем пока.